Доброе утро, друзья! С вами Елена Дегурова, основатель Международного Центра Академии Отношений и создатель инновационного проекта «Шарахрим». Это ваш путь к состоянию безграничного счастья вместе с нами. Добро пожаловать, и я очень рада приветствовать вас в нашем пространстве. Вы знаете, вот где-то чуть более десяти лет назад со мной кое-что произошло. Что-то, чего я не ожидала, чего я не могла совершенно предугадать я отправилась в невидимое путешествие, которое устранило мои внутренние невидимые преграды и изменило мою жизнь навсегда, вплоть до мельчайших деталей. И позволило мне постоянно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, независимо от того, что происходит в моей жизни или в мире в целом, испытывать то, что я сейчас называю «состояние безграничного счастья и абсолютной свободы». С тех пор мое путешествие было начато, и я обрела опыт жизни без границ. И я пришла к этому уникальному, совершенно не похожему ни на что прежде состоянию, и я уже а, смогла помочь тысячам людей по всему миру отправиться в такое же путешествие и получить такой же опыт. Почему я называю путешествием, вы поймете дальше. Это наша игра, это увлекательное путешествие по жизни, где мы обретаем то, чего вы не могли нигде никогда обрести. И если вы готовы уделить немножечко времени, я буду рада поделиться и с вами тоже, что со мной произошло, к чему это привело меня и тысячи людей, которые со мной вместе идут уже а, не один год, и что может это дать вам лично, как вы сами можете начать жить без ограничений и испытывать состояние безграничного счастья и свободы. Вы знаете, вот большую часть своей сознательной жизни я пыталась справиться с большими проблемами в своей жизни. Меня, в принципе, это и привело к тому, чтобы начать поиски. И эти проблемы, они были связаны с основными сферами нашей жизни. Они были связаны со здоровьем. Потом, когда я уже подросла... Это были проблемы в отношениях, и, конечно же, это были некоторые проблемы с финансами. И часто происходит так, что все эти проблемы одновременно наваливаются на нас. И я не знала, что, за что хвататься, с чего начинать, что делать в первую очередь. Лечить отношения, которые рушатся, вроде бы деньги важны, потому что жить на что-то надо – а это невозможно делать, когда здоровье рушится, потому что тогда не до отношений, не до денег. Я прошла огромное количество тренингов, которые не давали мне этих результатов. Более того, работая уже на данный момент более 18 лет с людьми из разных стран, я видела, что... Эти же проблемы волновали их и даже в большей степени. И, вероятно, вас они тоже волнуют, именно поэтому вы здесь в поисках чего-то, что поможет вам выйти из этого круга проблем. Вот в чем заключается а, большая часть а, неприятных этих ситуаций, проблем, да, как мы их называем. И что объединяет? Я хочу чего-то в этой жизни может быть это что-то одно, может быть этого несколько, но мне это определенно нужно. То есть у вас есть какое-то желание. Однако, что бы я ни делала, мне никак не удается получить желаемое. А если удается, то либо я это получаю лишь на время, да? либо я это получаю и тут же теряю, и я не могу это удержать. И э, тогда мы сталкиваемся с разочарованием от того что у меня нет желаемого от того что я не могу получить это или удержать это не могу и вот это неприятное болезненное состояние злости агрессии иногда возможно даже заниженной самооценки оно только усиливается и усиливается и возрастает все больше я начинала злиться, я расстраивалась, я теряла веру в себя и в свои возможности. И я чувствовала себя как зверек, который загнан в угол, который совершенно не понимает, что дальше делать. И от этой безысходности чувство страха и злости росло еще больше и больше. Часто я начинала срываться на близких, нервы на пределе, но я не могла никак им объяснить, что со мной происходит. Да что там, я часто не понимаю, отчего я чувствую себя как на вулкане, или даже чувствую себя этим вулканом. И очевидно, что там не мешало, но я не представляла, что именно и как с этим справиться. Вам знакомо вот то, что я сейчас описала? Вы испытываете что-то похожее, пусть даже ну, как-то, может быть, выразите это другими словами. Если да, то я знаю, каково вам. Я знаю, как тяжело раз за разом упираться в тупик, когда а, приходишь в восторг, обнаружив новую технику, новую стратегию, и надеешься, что вот, вот, вот в этот-то раз все наконец-таки получится. Вот именно эта техника, именно эта методика, медитация, аффирмация, визуализация и так далее, и так далее, а, именно это поможет, но разочарованию не было предела, и вы снова и снова, так же, как и я, так же, как и многие другие терпели неудачу. Большинство людей, выяснив, чего хотят они от жизни, они пытаются это получить. Они начинают э, отсюда, да, с уровня, который я называю видимые корни, они усваиваются, Усваивается ряд инструментов, техник, стратегий, методик, которые призваны им помочь получить желаемое. Если вы сейчас посмотрите на наш логотип, вы поймете, о чем я. Да? Есть корни, которые невидимы. И вот эта иллюзия того, что мы, используя какую-то технику, можем что-то получить, она нас ведет не вверх, а ведет, наоборот, вниз, в вглубь, в проблемы еще большие. И они начинают с этого уровня, а когда это не срабатывает, как случилось и со мной, и случилось со многими другими тысячами людей со всего мира, которые оказались в результате своих поисков у меня, они спускаются намного глубже и пробуют что-то другое. А если это не срабатывает, некоторые спускаются еще глубже, еще глубже, еще глубже и в итоге заходят в тупик. Все эти практики держат их так крепко в иллюзиях а, получения результата, как корни в земле. И эту иллюзию мы не видим до определенного момента так же, как корни мы не видим, которые находятся в этой самой земле. Так было и со мной, а может быть и с вами тоже. И однажды я обнаружила, что для того, чтобы действительно трансформировать а, препятствия и испытать состояние безграничного счастья и свободы, чтобы получить желаемое раз и навсегда, простым способом, а, не прикладывая усилий в плане борьбы, избавления от чего-то, от кого-то, без использования постоянных различных изнурительных практик, методик и прочих а, эзотерических или духовных а, инструментов, или инструментов там, я не знаю, личностного роста, нужно погрузить себя глубже и спуститься на самый глубокий уровень осознанности и провести работу именно там. На самом деле это звучит, может быть, сложно, может быть, страшно, а, однако это не так, это намного проще, еще проще, чем вы думаете. Просто этот путь надо знать. И проделанное мной путешествие показало что… Если спуститься сюда, в самую глубь кроличьей норы и провести преображение, трансформацию именно там, что я и помогу вам сделать, если вы отважитесь войти с нами в это путешествие, вот именно эти изменения начнут распространяться на все остальные сферы вашей жизни». Проблема вся в том, что огромное количество техник, методик, инструментов направлены на решение отношений, денег, здоровья, то есть какой-то отдельной сферы жизни. Они направлены во внешний фактор, а надо прийти к себе. Вы, наверное, это тоже слышали, да, не раз. Но я вас уверяю, что к себе мы будем идти совершенно иным методом, незнакомым вам до этого. И это самое замечательное открытие, которое я для себя сделала, спуститься на этот уровень и провести именно там необходимые преобразования, и можно без использования специальных техник или повторяющихся практик, которые нужно применять снова и снова, день за днем, в итоге времени ведь не хватает быть счастливыми, как до этого добраться. Добраться до этого можно вместе с нами, пройдя программу «Счастье Шарахрим». Эта программа была разработана таким образом, чтобы точно отображать изменения, которые происходили со мной во время моего путешествия. Вы ознакомитесь с моим путешествием и с моим опытом, и эти знания помогут вам самим измениться быстро и навсегда». Даже несмотря на то, что вы будете получать информацию, но она выстроена таким образом, что вы будете пропускать все только через свой опыт. Только ваш опыт может помочь вам измениться. Ни одна практика, ни одна методика. И, кстати, я не даю методику. Шарахрим – это не методика. А что такое методика, вы узнаете на нашем сайте. А, вернее, даже не что такое шарахрим, вы узнаете на нашем сайте. Не методика, это совершенно иное. И эта программа, она разработана для того, чтобы вы ознакомились через мой опыт, погрузились в свой опыт. И уникальность всех программ, которые созданы в помощь для вашей трансформации, моих программ, в том, что они выстроены именно таким образом, чтобы... Пропускаете все через призму своего личного опыта. И получаете не столько новые знания, да, а, при том такие, которых нет нигде более, вы их не получите больше нигде. Ну, пока их, конечно, также не скопируют, как многие мои тренинги. Но самое главное, что вы получите со мной, это ни на что не похожий прежде опыт и мое личное сопровождение вас в этом путешествии. Потому что послушать можно много раз. Но появляются вопросы, начинается жужжание ума, вопросы, на которые вам никто не ответит, если не прошел этот опыт так же, как и я. И только когда вы получите свой собственный опыт, иной опыт, новый опыт иной жизни, в ином состоянии, иное, я говорю иное, потому что это не новое, это именно иное мировоззрение. И пробуждение осознанности, опять-таки, Пробуждение осознанности, то, что даю я, оно далеко от того, что говорят гористые гуру на духовных практиках. Вот только тогда произойдут трансформации, о которых я вам коротко сейчас постаралась рассказать. На самом деле рассказать хочется очень много. Но начнем мы с того, что путь к состоянию безграничного счастья начинается с трех шагов. Это первые азы, с которыми я вас хочу познакомить. Первый уровень необходимо узнать, что все это время мешало вам добиться желаемого и трансформировать эти препятствия, которые вы найдете. Для этого у меня есть все необходимые инструменты. Но опять-таки, как инструменты, я дам вам то, что поможет вам через опыт преобразовать это. То есть вы вообще узнаете, что такое состояние безграничного счастья, потому что я разграничиваю эмоцию счастья, то, с чем работают все мастера, и состояние безграничного счастья, то, что попробуете вы. Второй шаг. Второй шаг, который может вас удивить и очень сильно, вам необходимо будет выяснить, кто вы на самом деле и чего вы хотите, что действительно приведет вас к насыщенной, счастливой, свободной и радостной жизни и должна вам сказать, я сделала открытие, которое меня само потрясло и сейчас делают его тысячи людей по миру, которые со мной занимаются. Зачастую есть большая разница между нашими предполагаемыми желаниями и тем, что мы хотим на самом деле. Я вас уверяю, вас ждет здесь большое откровение, возможно даже разочарование. Но не бойтесь, мы с вами пойдем в третий шаг и заключительный этап. Это начать шаг за шагом получать то, чего вы действительно хотите. Естественно, непринужденно, без техник, без практик, без методик. Если еще немножечко ввести вас в курс того, что... Куда В какое путешествие я вас приглашаю, как и в любом путешествии, есть пункт А, откуда мы отправляемся, в пункт Б, куда мы направляемся и есть станции направления. Так вот, мы будем брать ваше сегодняшнее состояние и сначала вы познакомитесь с тем, что такое состояние безграничного счастья на самом деле и чем оно не является. Для этого мы подготовили для вас курс «Счастье Шарахрим». Далее мы с вами узнаем 7 шагов, невидимых шагов, которые помогут вам управлять совершенно невидимыми и неизвестными вам до этого силами, вашими силами, которые помогут вам в движении дальше далее, самое интересное в нашем путешествии, это то, что я называю игры, в которые играют люди. В какие мы игры с вами играем? Игры в здоровье с нашим телом, игры в отношения, игры с деньгами, игры в бизнес, да, игры и так далее, и так далее. То есть, по большому счету, те сферы жизни, которые мы называем сферами жизни, это Игры, в которые играют люди. А игры – это не в плане заигранности или фальши. Это то, что приведет вас к вашим откровениям. У меня на сайте более подробная есть информация. Если вас это интересует, переходите, ознакомьтесь и, конечно же, присоединяйтесь к совершенно открытым встречам, которые мы для вас подготовили «Счастье Шарахрим». И вы знаете, вот, ведь вы же не получаете это легко. Вы постоянно сталкиваетесь с тем, что бегаете по кругу, от практики к практике, от книги к книге, от тренинга к тренингу и так далее, и так далее. И круг замыкается постоянно в этой беготне. А с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с тем, что нам иногда кажется, что это у всех получается, ну, много отзывов, много результатов у кого-то, часто купленных, но неважно. И нам кажется, что мы не получаем результатов, Падает самооценка, растет недовольство собой, злость, агрессия, хочется все крушить, все бомбить, взрываться. И ну, состояние безысходности, что я вот такое вот неспособное к счастью существо, непонятно зачем живущее в этом мире. А что если проблема не в вас? И не в том, что с вами что-то не так, не, не в том, что, а, что и как вы делали, а что если настоящий блок, настоящая проблема заключается в том, что вы еще не спустились в эту кроличью нару достаточно глубоко. Что если моя программа действительно поможет вам попасть в этот глубокий, глубинный уровень, туда, где вы сможете провести эти коренные всеобъемлющие извинения. Сколько вы еще собираетесь придерживаться чужих стратегий, следовать чужим учениям, делать бесконечное количество техник, практик, визуализаций, шептать какие-то безумные аффирмации, которые неизменно приводят вас в тупик, лишь усиливая ваше разочарование? Готовы ли вы спуститься на этот глубинный уровень осознанности? где можно провести эти масштабные и бесповоротные изменения. Вы можете трансформировать преграды и а, выбраться из порочного круга неудач. Вместо этого вы можете начать жизнь, новую жизнь, иную жизнь и испытывать состояние безграничного счастья и свободы. Вы можете чувствовать радость, удовлетворенность и полноту жизни. И если вы хотите больше узнать об этом путешествии, о том, как жить без преград и познать истинное искусство безграничной счастливой жизни, я предлагаю вам сделать следующий шаг. Лишь один шаг – это получить специальное руководство, это подарок от нас, которое я называю «три шага, которые приведут вас к свободе и счастью». Далее… Если вы понимаете, что нам с вами по пути, вы можете пройти открытый тренинг счастья Шарахрим». И, конечно же, мне очень приятно с вами познакомиться, а не только рассказывать о себе. Поэтому я с удовольствием почитаю ваши комментарии там, где вы видите это видео, будь то в YouTube или в соцсетях, или на нашем сайте. Пишите комментарии. Мне хочется знать, кто вы, что вас ко мне привело, с какими проблемами вы сталкиваетесь и в чем вам нужна моя помощь. Мне хотелось бы делать этот проект вместе с вами, он для нас, для всех, для того, чтобы мы все вместе с вами могли жить в состоянии счастья, если мы уже с вами знакомы, то обязательно напишите, сколько мы с вами знакомы, как вы ко мне попали, что вас привело, что вас заинтересовало и задержало около меня, какие результаты вы уже со мной получаете, возможно, Чья-то фраза, написанная в комментарии, поможет кому-то, кто в поисках, и вы одного из людей сделаете тоже еще чуточку счастливее. Для того, чтобы получить руководство и участвовать в нашем тренинге ⁇ Счастье Шерахрим ⁇ вам всего-навсего необходимо перейти на наш сайт, ссылка которого указана там, где вы видите это видео. Если вы смотрите нас в YouTube, то это сбоку будет или под видео в описании. Возможно, вы видите нас в соцсетях, то в описании вы тоже найдете ссылочку. Переходите на наш сайт edigurova24.ru, смотрите руководство, изучайте его, пишите свои комментарии. И, конечно же, приходите в наш тренинг «Счастье Шарахрим», где вы действительно узнаете, что же такое безграничное счастье. Поэтому, если вам покажется интересным то, с чем вы познакомитесь, мы ждем вас в дальнейшем путешествии, где мы научимся играть в игры, которые, в которые играют люди. Мы познаем правила игры. А когда мы познаем правила игры, вы сможете играть мастерски по своим правилам или создавая свои новые игры игры. Итак, до встречи на сайте, до встречи на тренинге «Счастье Шарахрим». И я уверена, что с нами вы станете еще чуточку счастливее и с каждым днем будете становиться еще более счастливыми. С вами была Елена Дегурова, Академия отношений и инновационный проект «Шарахрим». Пока-пока!